Приветствую всех! В школе Джобса меня зовут Достон и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм «Гост» или «Привидение». Но перед началом этого видео я бы хотел вам рассказать о, о сайте Memoize, где вы можете искать примеры из фильмов и мультфильмов, просто введя слово в поиск. Это очень-очень полезно, так как вы можете слышать живую английскую речь. Ссылка на сайт будет в описании нашего видео. Кардиак Wing – кардиологическое крыло в госпитале. Бастер, козел, ублюдок. To catch on, понимать, улавливать. Гана, мертвый человек, умерший. So, what happened to you? What? You're new, huh? I can tell. Are you talking Who are you? Oh, I'm waiting for my wife. She's in uh, 4C, cardiac wing. She's fighting it. Whoa. Shot, huh? That'll do it every time. Poor bastard. Hey, you may as well get used to it. You could be here for a long while. Come yeah, I'll tell you a secret. Doors ain't as bad as you think. Zip-zap, ain't nothing at all. You'll see, you'll you'll catch on. He ain't gonna make it. I've seen it a million times. He's a goner. You see? Here they come. lucky bastard could have been the other one you never know <laughs> who are you No! Ah! Help me. Oh, God, help me. So, what happened to you? What? You're new, huh? I can tell. So what happened to you? Так что же с тобой случилось? В этом предложении используется время past simple. Это можно поднять по слову happened, которое переводится как происходить или случаться. Здесь этот глагол стоит с окончанием ed, что указывает на то, что действие произошло в прошлом и закончилось также в прошлом. Окей, давайте повторим. So, what happened to you? Так что же с тобой случилось? What? Что? You're new, huh? I can tell. Ты новенький, а? Могу так сказать. Are you talking to me? Hey, relax. It ain't like before, you know? are you? Are you me? Ты говоришь со мной? Relax. It ain't like before. Расслабься. Это не так как раньше. Вы можете спросить, что такое ain't. Все на самом деле очень просто. Ain't это сокращение от am not. Is not, are not, have not, has not. Может быть любое из этих значений. Использовать в разговорном английском это нормально, но в письме считается грубой ошибкой, как и любые другие сокращения. Relax. Rain like before. Расслабься. Это не так как раньше. It's a whole new ball of wax. Это все по-другому. Who are you? Кто же ты? Окей. It's a whole new ball of wax Это все по-другому В данном случае словосочетание A whole ball of wax является идиомой И переводится в значение все целиком I'm waiting for my wife Я жду свою жену Здесь у нас продолжительный процесс Значит, сейчас жду и продолжаю делать это I'm waiting for my wife Конструкция элементарная Субъект I, he или father, к примеру Плюс глагол to be M is R, плюс основной глагол wait, и также окончание ING, и дальше объект действия for my wife. И у нас получается I'm waiting for my wife. She is in the 4 C cardiac wing. Она в 4S в кардиологическом крыле. Госпитали, конечно. Shot, huh? That'll do it every time. Poor bastard. Shot, выстрел. Do it every time. Это всегда бывает. Poor bastard. Бедный чувак. На самом деле, бастад переводится как ублюдок, козел. Старайтесь не использовать такие слова в речи, так как это очень грубо и некультурно. Может, только с самыми близкими друзьями. Hey, you get You ты вполне сможешь к этому привыкнуть. You could be here for a long while. Ты будешь здесь достаточно долго для этого. У нас есть сразу разговорная фраза и грамматическая конструкция. Но сначала начнем с выражения may as well, которое переводится как «можно вполне сделать что-либо». You may as well get used to it. Ты вполне сможешь к этому привыкнуть. Как вы поняли, to get used to означает «привыкнуть к чему-либо». В большинстве случаев используется вот эта конструкция. Get used to плюс глагол плюс ing. Привыкать, приспосабливаться к новым обстоятельствам. В нашем примере говорится, что у тебя будет достаточно времени находиться здесь. You could be here for a long while. И, понятное дело, ты привыкнешь к этому. You may as well get used to it. Here, Doors ain't as bad as ain't Я скажу тебе секрет. I will tell you a secret. Doors ain't as bad as you think. Двери не так уж плохи, как ты думаешь. Zip-zap ain't nothing at all. Вжик -вжик, и ничего нет вообще. You'll see, you'll, you'll catch on. He's Ты увидишь. You'll Ты поймешь, he going to make it. Он это не осилит. I've seen it a, million times. He's a Я видел это миллион раз. Он мертвец. I have seen it a, million times. He's a Прилагательно gun потерянный, пропащий, но также есть значение как ушедший, умерший. Синоним слова dead – мертвый. Также и существительным добавляем букву r к слову ган и получается гана мертвый человек, труп. В нашем примере говорится, что он мертвец. He is a gunner. You You see? Ты видишь? Here they come. Вот они пришли. Lucky bastard. Счастливый мерзавец. It could have been the other ones. Тут могли быть и другие. You never know. Ты никогда не знаешь. Supervisor operator, please. Who are they? Кто же они? Но no, help me, help me. Нет, Боже, помоги мне, помоги мне. А на этом видео подходит к концу, если вам понравилось, обязательно ставьте большие пальцы вверх, делитесь с друзьями, а в комментариях оставляйте, какой фильм вы любите смотреть в жанре драма. Возможно я посмотрю и обязательно сделаю видео. Также не забывайте заглядывать на сайт, который я оставлю в описании к этому видео. Бай-бай!